Всем привет, с вами канал Криптогейн. Сегодня посмотрим еще один очень интересный проект. Называется у нас Bitcash, как вы это видите. Очень классный проект с крутой командой, с очень классными идеями, с отличной дорожной картой. Думаю, всем понравится, особенно майнерам. Давно у нас не было похожих проектов на уровне. И давайте все же посмотрим, что он из себя представляет. Будет что-то новое, можно сказать, инновации. Это будет, естественно, все построено на блокчейне с, с особенностями банковского дела. Да, как мы видим, здесь переводчик переводит довольно-таки четко, корректно. И э, с дальнейшим использованием крипты, то есть, в принципе, вообще в будущем. Э, посмотрим, как ее можно будет дальше реализовывать после добычи, как ее можно будет продавать, сколько она будет примерно стоить и так далее. Сейчас как раз стадия идет разработки акцент мы делаем на то, что у нас нету ICO здесь, то есть довольно-таки серьезная команда, которая вкладывает свои средства, не собирает никаких денег, у них есть четкие цели, которые они будут реализовать постепенно, ну, довольно-таки большими шагами. Что же такое у нас биткоэш, давайте немножко посмотрим. Это новая криптовалюта, да, у которой, опять же, акцентирую внимание, будет нереально быстрая транзакции. очень быстрая, можно пример поставить какой PayPal или перевод с карт на карту, как в банке. То есть мы видим, традиционные здесь банковские системы будут фиат, то есть запись транзакций именно счетов, электронные отчеты и интеграция с бухгалтерским программным обеспечением. То есть первая криптовалюта, которая предназначена для реальной, которая будет облегчена, то есть реальной торговли между потребителями и торговля у нас будет в разных направлениях, то есть не это будет соцсети, это будет перевод просто между кошельками. В будущем, может быть, это будет даже карты, с которых можно будет перевести счет на счет, то есть очень удобно. Еще об этом, конечно, будет ниже, но она будет открыта, то есть каждая транзакция будет полностью открыта, не так как, например, биткоин или другая валюта взять, где вы не видите кому перевод и так далее, то есть более чистый открытый проект. Ну, я считаю, что это плюс. Постепенно все к этому придут, и этот проект уже то есть, да, с новой ноты начинается такой позитивной, положительный. Мы видим уже, что как можно будет отправить у нас монеты. Да? Можем отправить монеты через Twitter, Instagram, Twitch. Не знаю, такого еще не встречалось, что очень крутое, крутое видение. Посмотрим, как это все будет в будущем интегрировать. Но я думаю, будет положительно, потому что проект действительно внушает какую-то уверенность. И обязательно нужно будет его взять во внимание, вот 100%. Этот проект прям... Я думаю, ручаюсь за него, сам попробую как-то поучаствовать здесь в развитии, потому что понравился на самом деле и максимально адекватная аудитория, думаю, здесь будет и максимально адекватные, то есть разработчики. Здесь будут примеры у нас, да. Большой плюс то, что у нас теперь будет, как мы видим здесь использованы ники, теперь прочь все вот эти длинные цифры, буквы большие, маленькие, какие-то счета постоянные с 50 символов. До свидания. Теперь в кошельке регистрируйте, скачивайте, регистрируйте свой ник. У вас есть своя ссылка URL, которую можете прикрепить в любую из соцсетей, которые мы сейчас здесь видим, будь то Twitter, Instagram, либо Twitch. И также очень легко одним нажатием переводить деньги, то есть монеты на другие счета своих друзей, партнеров, неважно кому, у каждого своя цель. И что мы здесь видим, что мы все очень просто использовать и это будет интегрировать с большим количеством сетей. А, так, что мы видим, а, можем принять оплату за ретвит ваших последователей, даже запустить конкурс на твит, опциональные ограничения только нашим творцам рады видеть, сообщать это новой функцией. В принципе, реально новая функция, которая принимает оплату в таких сетях, до этого пока что не видел, все только задумывались, но здесь уже вот прям реализуют, как мы видим, да, у нас будет... В том вот пример идет, например, Твича, что мы можем отправить пользователю Твича, либо отправить пользователю Твиттера средства. Вот мы видим, как выглядит примерно перевод. И вот мы видим данную валюту. Соответственно, книгу к логину, который у нас здесь прикреплен. Это, в принципе, все круто. Здесь будет у нас более подробное описание, как это сделать. Видим, что просто вставляем ручку да, в Твиттер получателя, в разделе в новом бумажнике. Все очень удобно и очень легко. Создает ссылку, делайте элементарный перевод монет, которые у вас уже есть. Считаю, это очень, очень классно. Похожего у нас, еще раз повторюсь, не было до этого. Так, что мы еще видим интересное? Да, то, о чем я уже сказал, э, они прям делают отдельные абзацы, да, чтобы мы видели, э, о чем идет речь. То есть, будь аккаунт с никами, использование отчетной записи, больше нет никаких адресов, как на блокчейне, вот этих длинных, которые нужно постоянно копировать, внимательно смотреть, потому что они очень чувствительны, Должно быть все четко введено. Иногда не получается четко скопировать или неправильно у нас это делает пуфер, в который мы это копируем. Я думаю, каждый с этим сталкивался, кто переводил хоть раз средства. Теперь этого больше не будет. Это очень круто. Сохраненные записи с транзакции, то есть для учета управления записями, мы видим здесь пример, как это будет выглядеть, на самом деле очень классно, то есть сколько вы потратили, сколько вам пришло, заплатили и так далее, куда вы потратили, например, Amazon, 30 монет, сразу вот у нас эквивалент, к примеру, 210 долларов, очень удобно, можете следить за своими всеми переводами, я считаю, что это очень классно, любая транзакция будет прослеживаться моментально и оставаться у вас естественно в истории. Мы видим, что мы можем войти в личную запись, которая видна только покупателю и продавцу, сохраняя запись транзакций. То есть, если у вас уже были, если вы будете работать, то есть у вас будет какой-то бизнес, или вы что-то продаете, покупаете, используете данную валюту, даже покупатель уже может видеть ваши предыдущие транзакции, то есть видеть ваши сделки. И, соответственно, отсюда уже думать, доверять вам, нет, Ну, какое-то мнение будет у вас складываться, естественно. Так, что мы дальше видим? Международный денежный перевод, как мы будем видеть, он будет очень быстрый, это очень круто, то есть меньше, несколько секунд и перевод уже пришел. И, ну, естественно, все это будет на блокчейне построено. Супер быстрая скорость транзакции, то есть в тысячу раз быстрее предыдущих переводов, которые у нас на данный момент есть. И позволит биткэш отправлять деньги вообще по всему миру быстрее, дешевле, с минимальными самыми комиссиями. Не могу сейчас сказать, сколько это будет составлять сама комиссия, но она будет просто минимальная. Так, ну... Видим, очень важно то, что мы отправляем биткэш кому-либо. Можем отправить любому человеку, либо оплатить что-то, даже не, если человек не имеет бумажника. Я считаю, что это очень классно. Как PayPal, BitCash позволяет отрадить деньги кому-либо по электронной почте, в чате, смс либо в соцсети, которые мы перечислили выше, даже если нету бумажника. Дело платежное, считает, приобретает деньги друзьям или семье. Считаю, что это очень классно. Автоматически будет создаваться счет. Более подробно можно будет почитать, как это все выглядит, кого заинтересует. Но, думаю, сейчас стоит начать. Да, Потом уже они будут все инновации вводить. Мы будем следить за новостями, естественно, сюда внедряться более подробно. Здесь мы видим как они будут держать, в принципе, цену на рынке. Опять же, проект, скажу, что мы обычно рассматриваем либо краткосрочный, либо долгосрочный долгосрочную перспективу, да, здесь будет все в одном, то есть неважно, краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная перспектива проект сейчас начинает жить, можно будет как моментально сразу зарабатывать на этой монете, я сейчас скажу дальше почему, так как и также мы можем в долгосрочную перспективу сюда заходить, манить, получать монеты, соответственно дальше их уже использовать по назначению, будем смотреть, что для нас будет открывать проект, новые возможности монеты, будем ее использовать как сможем по максимуму, то есть, ну, вот они делают премьер, если вы платите кому-то в биткэш, любой в криптовалюте на этот счет, они должны принять риск того, что значение может упасть, здесь сейчас поясню, чтобы, да, не читать, это все переводить. В общем, плюс то, что будет не только биткэш, биткэш монета, будет еще биткэш доллар. То есть здесь идут прям четкие примеры, на самом деле очень подробно описано. Вы не будете, если монета даже потеряет свою стоимость на рынке, вы не потеряете свои деньги, да, не потеряете свои монеты, стоимость. То есть эквивалент по текущему курсу, к примеру, доллара, он останется. Вот здесь есть четкий пример. То есть 1 января у вас было такое-то 5000 монет, да, вы их захотели перевести в биткеш именно доллар и у вас получится, естественно, 500 их. Да, то есть, если мы получим, положим 5000, кладем на счет, у нас получается 500. Все, у вас осталось на счету 500 долларов, да, именно в биткеше. На, на следующий день или через 10 дней 20 курс упал, но у вас на счету ваш биткэш доллар остался. Соответственно, когда вы будете выводить, вы не получите средства по курсу текущему, который ниже, вы получите его по курсу, который у вас был перед этим. Соответственно вы получите 10 тысяч монет то есть вы не теряете свою стоимость поэтому рекомендую на будущее да кто будет заинтересован в проекте все свои деньги естественно переводить в биткэш в, битдо, ну, в доллар именно и хранить непосредственно в нем я считаю что это очень круто классная функция думаю что у многих проектов этого не хватает потому что сами понимаете мы хотим по да то есть оставить но не получается и зачастую многие сливают, рушат рынок. Здесь этого не будет. То есть это уже гарантия того, что рынок не будет рушиться, он не будет идти в минус. Опять же повторюсь, проект просто бомба. Так что, ребят, задумайтесь, посмотрите обязательно. Думаю, кому-то угодный проект покажу. Последний месяц прям действительно угодный, в который прям вообще смело можно заходить. Тем более майнеров. Но они у нас точно есть среди подписчиков. Видим, что... Э конфиденциальная монета, то есть, не знаю, как это некорректно немножко переводит, а, они здесь рассказывают про то, что у нас будет алгоритм, он открыт для широкой публики, и можно будет любую транзакцию отслеживать. Она будет как бы и конфиденциальная, и нет, но с тем, что мы проводим, как я говорил, перед этим транзакция либо отслеживается, Вы даже ваш покупатель может видеть предыдущие ваши сделки. Также вся сеть, это будет отслеживаться, например, вот как Манера они приводят пример, что они Делают это все более публичным, делают все это открытым. Ну, на самом деле это полезно, чтобы не было у вас проблем с правоохранительными органами, потому что они сейчас это, да, действительно, как они цитирую, презирают, потому что это способ зачастую незаконной деятельности любой, включая уклонение налогов или отмывание денег. Здесь этого не будет, то есть смело можете вести свой бизнес, любые переводы непосредственно через данную монету, через эту платформу. Считаю это очень положительно. Будут различные кошельки на вашем счете. Здесь понятно довольно-таки подробно. Слева идут у нас примеры. Несколько аккаунтов, то есть будет персональный аккаунт или будет аккаунт для бизнеса, ваш фонд. Именно... Можете отслеживать. Опять же, каждая транзакция будет оставаться в истории. И можете следить ваши переводы и как вы тратите свои средства. Очень полезно на самом деле. Здесь мы видим печать. Statements. Понятная здесь не буду углубляться просто видим учет своих сделок которые опять же у нас здесь хранится очень полезно Можете даже это будет распечатать показывать распечатку своих доходов любых трат использований неважно я думаю каждому понятно импорт транзакций здесь здесь честно не читал подробно не вникал Он не для меня но кто будет естественно в проекте я думаю почитает Здесь можно импортировать ваши транзакции непосредственно в бухгалтерское программное обеспечение, я так понимаю, это не знаю, 1С, например, кто с кем работает, налоговые, давайте отчеты, свои транзакции с данной монетой. Ну, здесь в принципе все просто, все открыто, вы можете любому предоставить свой отчет, который вы ведете. Я не знаю, каждый ведет что-то свое, не могу даже примеры сейчас привести. Оплачивать можно будет счета в будущем, то есть мы видим, да, это я немножко наперед забегаю, то есть мы не дорожную карту будем смотреть а по каждому. Оплата счета непосредственно с вашего кошелька, да, в считанные секунды, очень удобно. В будущем все можно оплатить, интернет, коммунальные услуги за аренду и так далее. Любая услуга будет оплачиваться мгновенно сразу с вашего кошелька, который можно будет установить на телефон и не заморачиваться. Также есть регулярный платеж, стандартно, как у нас сейчас в любом банке. Устанавливайте период и, например, 1 числа каждого месяца автоматически будут приходить деньги регулярно на определенный счет, который вам нужно. Все очень просто, все не внедряют. И заметьте, все будет именно в одном проекте. Считаю, очень классно. Будет 1000 Условно, утрирую, как они пишут. Тысяча интернет-магазинов, миллион партнеров. Пожалуйста, в магазин заходите, смотрим лист партнерский, да, и смотрим, что вас интересует. Неважно, одежда, либо бытовая техника, аксессуары любые и так далее. Здесь у нас, например, велосипед продается, да, и уже на сайте, который является партнером данного проекта, вы можете за монеты, которые наманили, купить себе любой из товаров, который будет представлен на данной площадке, не знаю, так что подумайте сами, это еще какой долгосрочный проект, в который обязательно стоит входить. Видим здесь плюсы и минусы, они показывают для частных лиц, либо предприятий, да неважно, физлицов, либо э, компания, либо организация, везде только плюсы, везде положительно, положительно, они показывают, э, делают акцент на каждую да, из строчек, что нам именно дает, Почитайте, посмотрите, считаю, что очень круто. Все чисто, все быстро, без всяких заморочек. То есть можно реально вести свое дело непосредственно с данным проектом. И плюс в том, что это все очень просто. И данная программа кошелек интегрирует абсолютно с любыми учетами, с любыми вашими программами, в которых вы работаете. И неважно, соцсеть это, либо это даже в бухгалтерии занимаетесь, можете отчеты отправлять непосредственно с кошелька. Любой лю, любая ваша транзакции, любые переводы можно будет вывести и предоставить кому угодно. И здесь мы видим сравнение объектов, то есть биткэш показывает свои преимущества да, над другими криптовалютами текущими, которые у нас есть, аккаунты с никами, что это будет безопасная конфиденциальность, конференциаль... две валюты, которые сразу у нас будут храниться, это очень положительно, сохраненное описание транзакций, полный, то есть спектр чем вы занимались подробный отчет можно будет отправлять так же как и paypal очень быстро в любой валюте в двух которые у нас будет присутствовать отправить через twitter маленьким кликом у нас будет проходить через кошелек который я сейчас покажу и здесь у нас будет проверять, существует ли адрес Bitcash или псевдоним, переотправка на этот адрес. То есть, если его не существует, вы просто не сможете отправить. Ну, все очень на самом деле круто. Видим дорожную карту. Третий квартал 2018 года уже с этого момента они начали все внедрять. Здесь видим алгоритм и так далее. То есть, кошельки на Mac, на Windows и так далее. То есть, безопасная функция блокчейна, интеграция с майнерами в кошельке, с майнингом непосредственно. И Discord, все уже есть. То есть, к работе уже почти все готово. Мы сейчас ждем, у нас сейчас проходит... Первый квартал 2019 года, второй будет сейчас начинаться. Будем смотреть. Скоро у нас будет открыто уже, точнее будет листинг на стекс биржу. Думаю, цена будет очень хорошая. Ожидаем, поэтому показываю проект немножко ранее. Посмотрите, почитайте. Очень хорошая команда, адекватная, все взрослые люди, я так понимаю, они первый день занимаются в данной сфере, именно блокчейн-технологии. И опять же, делаю акцент, ребят, в сообщество без ICO. Если сообщество без сбора средств до этого, я считаю, что это уже не по прошайке, а реально годный проект. Ребята знают, чего хотят, есть уже свои деньги, просто их внедряют за свой счет. То, что с того получить дивиденд, да, заработок это процентов. Так что здесь даже не обсуждается команда очень очень толковая положительная не прячется показывает себя отвечает очень быстро любой вопрос пожалуйста здесь мы можем скачать кошелек да и соответственно присоединиться к сообществу через любую сеть которая у нас здесь в принципе представлена вот кошелек решил вам показать вот мы его видим здесь у нас будет общий баланс сколько мы отправили сохранили отдельные кошельки которые мы можем сделать в самом кошельке как мы видим уже есть майнинг мы можем поставить, и начинать манить прямо в кошельке, то есть автоматически все запускается. Это очень круто, крутое оформление, не знаю, как по мне, что сайт, что сам кошелек, просто бомба. Здесь мы видим наши переводы, как можем отправить, тут любому человеку, которому отправляли любые на физлицо, ваши переводы показываются, переводы в, твит, в твиттере, то есть сам директ и так далее. То есть кому, что, сколько, все очень просто сделано, даже ребенок может этим пользоваться, Я считаю, что это очень положительно биткэш адрес, то есть мы можем скопировать. Вот у нас есть мой никнейм, я уже его создал, просто решил показать. Мне не нужны вот эти длинные адреса, я просто их меняю на всего лишь свой никнейм, пожалуйста, им уже пользуюсь. То есть везде могу прикрепить, скопировать как URL и вставить в любую соцсеть, да, неважно, где будет переводы, то есть все будет непосредственно через мой ник, который является индивидуальным. Здесь мы видим историю, о чем я говорил, то транзакции ваши, все ссылки, куда вы кому переводили и так далее, если это была соцсеть использована, например. И смотрим, когда это было. То есть очень удобно искать платежи, если вас их очень много, считаю, что очень круто. И вот мы можем здесь скачать, то есть лист до да, ваших транзакций. Просто скачали его, если кому-то нужно его предоставить, пожалуйста, скачали, показали, вот я чист, вот мои переводы, все открыто, пожалуйста. Здесь можем создать... Никнейм и здесь... И также идут... Это, наверное, счет платежный, который мы здесь создаем. Ну, в общем, я думаю, вы все поняли. И думаю, что стоит так углубляться прям слишком подробно. Ребят, думаю, показал очень годный проект. Каждый обязательно, думаю, для себя сделать выводы. Особенно для майнеров Это просто бомба. Это находка. В этом году, похожего еще чего-то не было. Всем спасибо за просмотр, жду ваши лайки, комментарии, любые вопросы пишите мне, пишите администрации, я оставлю все ссылочки в описании. Спасибо за просмотр, до скорой встречи, всем пока.